Так, друзья, всем привет. наконец на моём канале вышел Resident Evil 4. О, блядь. А, блядь. А, блядь, вот так надо было. Я, что он, блядь, сказал нахуй? По-русски, будьте так любезны. Ого. 1996 год. Никогда его не забуду. Именно в этот слот произошли жуткие убийства в горах. Вскоре весь мир узнал, что этот инцидент произошел в результате проведения секретных экспериментов Я хуею Ну ладно, помолчем Вирус вырвался на свободу Амбрелла, блять Люся, еще назови Рак-сити? Рак-сити Хуй сосите Бля, хорошо, что вот есть перевод. Инфляции, И пришел конец. Кап... Писец. Пришел писец. Resident Evil 4. Так, ну ладно, начнем. Так, это так. Это так. Ага. О, птичка. Ой. Так, а перезарядка. Эй, народ, а перезарядочка то чё? Ёптель, а чё, он пешком, что ли, только ходит? Не понял юмора. Ёптель, как неудобно-то. Так, друзья, если чё, я первый раз только играю. Поэтому, о, бабосика дали. Да. А карта? Карта есть, ага, так, четыреста у меня. Так, а ну же как? Ну, Вася. Вася. Ну же как выкидывается-то? Так, что-то я не, не понял. Систему. Систему я не понял, ну ладно. А-а-а! Вс, вс. Так, а что тут-то? Пойдешь направо. Мозги простудишь. А-а-а! Пуэбло. Я понял. Ну, вс. Нахрен нам -на -на -на проверять. Блин, какое, блин, неуд неудобное управление. Ладненько. О, Что за хрень? там ага дядя я тебя видел все смердячий сейчас Ща, так тут нету никого ладно к управлению привыкнем я знаю что ты здесь око Кто ты, ептель, Ку... бросай курить, вставай на лыжи. Дядя, ты где? Выходи, епл, выйдроз. Ептель. Шо... О, ептель, это что? О, дядя какой-то. Прошу прощения, сэр, сэр. Прошу прощения, ёптель, сейчас он тебя завалит. Ни хрена себе твой дивизию, ни хрена себе А это что за хрень? Что за машина? Ёптвою а чё их здесь много? Господи, что это за люди? Быстрее, вывези нас отсюда! Что? Не понял. Что-то я уже посыкиваю. О! Какое нахрен в порядке? На меня напали. Мне пришлось убить его. По-моему, их здесь еще много. Выбирайся отсюда поскорее. Иди в деревню. Сделаю все для спасения объекта. Понятно. Курица. Да я понял. Сейчас мне тут шваркнут, ⁇ птил. И я охерею, ёпти, от такого. Давай, давай, давай. Блин, как же неудобно-то. Как же неудобно. О, какие-то патрончики там уже. Давай, давай, давай. Бегу, бегу. О, конечно, возьмем, чувак. И, э, а перезарядка как? Я, конечно, все понимаю. А на что тут перезарядка-то? Это карта, я понял. Блин, кто-нибудь мне скажет, какая тут перезарядка-то? Так, я пока не понял, как перезарядку делать. И это очень плачебно. У них си, у них хренасе си. система. Ладно, будем наугад Просто клавью, Клавую будем. Так. Нет, нет, не то. Щет. Да, блин, это карта. Я понял уже, что карта. Так, а управление мы можем посмотреть? Клавиатура, мышь, привязок клавы. Так, бег. Это мы понял. Перезарядка. Р. Ну, а чё он не работает-то? А может у меня патрон просто нету, а? Может такое быть? Он не Так, он не похож на зомби А на кого он похож? Он тебе чуть не заболел, блин Не получается открыть Наверное, кто-то держит ее С другой стороны Его можно разбить. Ох ты, ёптую дивизию. Ни хрена себе, во сколько много, чуваки. О, Давай, иди сюда, Люся. Иди. Иди. Хе. Хе. Сдохни, сочи потрох. Так, патрончики, конечно, нужны мне Так, а у этого человека нету больше ничего? Так, ладно Так, ладно, еще ближе подойдем Еще скажу, что ты не попадаешь, блин а, Контужный, ну ладно, хер с тобой Понятно, взяли, <свят> так давайте карту посмотрим. Так тут я, ага, мне короче, нужны. Правильно я иду? Все правильно иду. Пойдемте. Пойдемте. Ну и что ты, блин, не перезаряжайся. контузный а, Ну вот так бы сразу, ёпта. Че? Что-то там вдалеке, короче, кто-то трендел. О, нихрена себе. Так. О! Цветок какой-то. Так, взять предмет зеленая трава. Конечно, возьмем. Так, патрончики для пистолета взяли. Так, что тут у нас? Монетки. Ну, кстати, ничего. Так. Вс ⁇ Так, надо здесь же мы сейчас и сохранимся. Записать, конечно, записать. Да. Так, сох сохранились. Пойдем дальше. Что-то ронят о хренище. Вы слышите, кто-то там? А? Волки, что ли? Беги И чё, не спаси мне, пожалуйста Ничего, блин Ладно, пойдем дальше Тишина подозрительная Очень подозрительная так, тут что-то опять какой-то указатель. Я так понял, мне туда идти надо. Блин, а. Как бы не хотелось бы. Ага, идем сюда. О! А что тут за хрень? Эй, чуваки, я тут. Ку-ку. Ну давай я в тебя один разочек. Иди сюда цеп, цеп, цеп. Иди, мой хороший, иди Я здесь подожду, я к тебе Вот, молодец, иди Иди, иди давай через веревочку Ах ты, с ученых подлый Ты так не пошел, ну ладно, ладно А что, один только? Это не серьезно, блин Это вообще не серьезно Я думал, у вас штук 30 будет Хотя бы Так, чтобы мне Штаны наложить так. Ну, контуженный, давай. Ну что ты, блин, не можешь. Да ну тебе в жопу, блин. Ебать ты хорош, блин, вообще капец. Куда ты лезешь-то? Да. Гений-мыслей, птер. Конкретный гений мыслей. Вот и гений мыслей Да, видел таких умников, но таких первый раз Так, стоп Куда-то я не туда пошел Или правильно я пошел Я пошел оттуда Ага, все правильно пошел Надеюсь больше таких этих Луэйл, не будет мне встречаться. Но пока музыки это не слышно, возможно их здесь не будет. Стесняюсь спросить. Оп, поделись, это кто, блядь, с велами. Так, над... да, нужно найти Эшли. Да, где ее найти-то, блядь. Так, надеюсь, это не проявляется половой дискриминации. Конечно, не, не кажется... Какая тут, ёптель? Не, просто подвесили кого-то. Ага. А вот тут... А, денюжки. Бля, когда это торговец-то будет? Торго, торговец продажи печени. Деревянный ящик. Да я понял, что, блин, не железный. И что, ничего нету? Да ну нахрен. И нахрена он мне тогда нужен? Да. Ребятишки. пойдем дальше. Блин, вот этот пиздец, ёптель. Дай хоть еще посмотрю. Ну дай хоть свою. Хрен ее проверять, ёптель. Мясо, кусок, вал... Что, блин, а? все что ли ну так несерьезно несерьезно конечно не серьезно не серьезно возьмем так блин их наверно там до хренища будет а ну надо нам надо надо вася надо так Чё? О-о-о, это кого там, кле это, казнят? Ку-ку! Люди! На блюде! Идите сюда, идите, мои хорошие, идите! Ой, вы, мои хорошие, давайте! Зачем я к вам пойду, если вы пойдете ко мне? Цып-цып-цып! Ну что они не идут-то? в всем подвох их не вот этого не идти за мной точнее ко мне так ну и а куда они делись то а чё так это какая -то тут хер а вот он дядя а я тебя вижу кто не спрятался я не виноват. Прям в бошку ему. мозги потекли. Волк подзорный. Эдисик. Ух ты, блин. Ух ты, блин. На. На, собака. Ни хрена себе. Я вам разрешал так выходить? Да. А парни-то серьезные. О! Что это за хрень? Так, взят предмет, зажигательная граната. Нормально, пойдет. На главаря оставлю. Но мне напрягает другое. Вон там наверху были трое. Вопрос. Куда они делись, сучьи потрохи? Это чё? Блин, ну вот нахрена я сейчас сюда зашел, а? Блин, опять это контужное звонит. Леон, как дела? Лучше не спрашивайте. Простите, я вам высылаю руководство. Надеюсь, что оно поможет. Спасибо. Вот трендит. Так, руководство по игре. Здесь отображаются настройки управления по умолчанию. Пожалуйста, обратите внимание на функции клавиш. Так, перезарядка. Нажмите R, удерживая, для перезарядки оружия. Угу. Так, удар. Подойдя к оглушенному вра врагу, стоящему на коленях, вы можете нанести удар, нажав требуем, э, требуемую кнопку действия. Так, изменение экрана инвентаря. Используйте ага. для переключения между экранами оружия, лекарства и ключи ценности так все я понял а, -а, -а, -а, -а, -а, а короче надо было держать прицел и Р, перезарядка вот я кукушка блин ну тут же просто блять вон там дядя какой-то стоит Что-то 4 там дохера. не скажете почему ёптво дизя кого не знали ну-ка бинокль чик-чик-чик Увеличить, конечно, увеличить. Че? Какой Че? Какая Лена? Я вообще ни хера не понимаю. Бабка, а ты чё? Кто такая? А курель. О, курица бегает. Ах, охуен. Ну-ка, сейчас я не понял, что она сказала. Какая нога? Пикассо какой-то. Это еще художник что ли? Лена. А, -а, -а она там по-своему, а мне послушался, она сказала, охуель. Лена, коко, люди, говно. А что здесь тут до хера так? С топориком иди, бабуль. Мимо катушка, мимо. А, сейчас попадет? Ёб твою дивизию! Нихрена хренась там сколько! А, -а, а! Чё? Конечно, конечно. Ух ёб твою дивизию! Да ну нахрен, че блин меня сейчас загросят, ептуди. А меня сейчас порежут на куски. На куски, блин. Пиздец. Блин, патроны еще закончились. ёшки Маталкин. Блин. А -а -а -а. А если мне не стрелять, а как-то пролезть. Может быть, здесь придется по по придется посмотреть. Тихо. Что-то меня кто-то увидел? Не вижу. Я их не вижу. Вот откуда они идут. Кто-нибудь может мне сказать? А, вот он, дядя. Иди, Джорджей. Давай! Блин, они опять здесь. Ёшкин кот. Давайте, идите. Ух ты, блина. Они просто что там за херь ходят? Ах ты, собака, сутулая. Идите, волки позорные. идея есть ух ты вот он еще один меня чего убили да капец блин так мало ну, друзья я думаю что для первой серии достаточно будет как всегда зашел видос поставьте лайк подписывайтесь на канал все всем пока всем до новых скоро новых встречи